Смысл этой торговой системы заключается в том, что пока мы находимся в сделке, мы ничего не зарабатываем, а как только выходим из нее и неважно куда пойдет рынок, зарабатываем. Как заработать на бирже своим умом, создать доход, который со временем будет расти, реальные деньги не выходя из дома на канале самообучения трейдингу. Продолжаем нестандартно смотреть на рынок и экспериментировать с торговой системой. В этом видео я покажу свою экспериментальную торговлю, в которой за 4 дня ни разу не было убытка. Смотрите это видео до конца и я покажу, что значит не зарабатывать, находясь в сделке и зарабатывать, когда мы выходим из нее. Итак, начнем по порядку. Зеленым кругом выделена сделка в лонг на 2 контракта. Далее ждем, что нарисует нам график. Необходимо дождаться локального минимума для постановки стопа, назовем зона 2, и движение в сторону сделки, как минимум равное расстоянию до стопа, назовем зона 1. После этого в этих зонах ставим стопы. Сделка с данной точкой входа уже в безубытке. забываем про нее. А в местах, которые нам нравятся, действуем аналогичным образом, тем самым набираем объем. Отмечаем зеленым кругом только сделки без стопов, которые представляют угрозу. Здесь видны две первые сделки. Согласен, вход отвратительный. Там у меня только зарождались мысли по этой системе. На втором дне экспериментальной торговли складывается симпатичная ситуация. Входим по классике на всю котлету. Забрало на 8 контрактов, ожидаем без убытка и выставляем стоп. В данном случае 4 контракта. Подписывайся на канал и переходи в конце видео в плейлист, где я рассказываю о своем подходе к торговле, а также показываю, как можно со временем и полученным новым опытом улучшать торговую систему. Выбивает по стопу, остаемся при своих. Повторяем вход. На этот раз забрало на 16 контрактов. Выставляем стоп-лосс для безубытка и наблюдаем. Цена движется и доходит до безубытка одной из сделок. Избавляемся от рисков. На третьем дне цена показывает остановку. Выходим из сделки. И ожидаем откат. То есть пока мы будем вне сделки, один вариант цена убежит вперед и мы останемся в накопленном плюсе. Другой вариант откатим, перезайдем, тем самым зафиксируем часть прибыли. Напишите в комментариях свои мысли, плюсы и минусы данной системы, которые могут поджидать. Частично отработали идею с откатом, перезошли, сидим наблюдаем ситуацию. Образовался новый минимум, прячем за него оставшиеся входы. Теперь мы полностью в безопасности. Ставь лайк этому видео и это принесет тебе как минимум полпроцента к твоему профиту. Объясняю как. Поставив лайк, YouTube будет рекомендовать схожие видео, от которых ты будешь брать недостающие кусочки пазла понимания рынка проверено на себе. Предполагаем, что дошли до зоны отката, выставляем лимитки на выход и наблюдаем, как без точек входов, без стопов будет расти прибыль. Получается, назовем это фантомный шорт. Начинается следующая торговая сессия. Четвертый день наших торгов. Необходимо перезайти в сделку. 11 контрактов забирает лимитными ордерами, для подстраховки двух выставляем стоп заявку стоп лимит. Неплохо выросли, цена выше идти не хочет, ожидаем откат, выставляем стоп заявки. Действительно откат произошел, но очень резкий и зайти обратно в сделку не успел. Рынок после этого улетел еще на 800 пунктов. Я остался с накопленной прибылью. Ставь лайк, подписывайся на канал и смотри какие действия будут приняты для возврата в сделку. А также переходи в плейлист. здесь нестандартный подход к торговле, продолжаем самообучаться трейдингу вместе.